Мечты на его обычно мини-пуф и счастье, глоток свежего воздуха, что бы мы сделали с миллионом долларов, которые мы тоже выиграли в лотерею. Однако, когда баланс между мечтой на его и реальностью нарушается, так что ваша реальная жизнь серьезно нарушена или даже отвергнут, мечты на обратились на темную сторону, становятся неадаптивным. Неадаптивное мечтание наяву – это механизм преодоления крайнего эскопизма, обычно в ответ на травму, жестокое обращение или одиночество. Это может стать зависимостью и знак обратиться за профессиональной помощью, как это обычно встречается в те, у кого проблемы с психическим здоровьем, как ПЦР, тревога или обсессивно-компульсивное расстройство. Вот несколько способов, которыми вы можете определить, если та поездка верхом на драконе, которую ты предпринял, ведь победа в могучей битве – это обычная мечта наяву или движется в сторону неадаптивности. Номер один. Провалы в памяти во сне. У всех нас есть что-то вроде внутренних часов. Конечно, некоторые из них более точны, чем другие. Но у всех нас обычно есть подозрение нескольких минут или нескольких секунд. С помощью сновидений наяву мы обычно можем сказать наши мысли на несколько мгновений отвлеклись. Самое большее, вы представляли себе небольшую историю в своей голове на то, что казалось одной минутой, но ты не слишком удивлен, если вы видите, что на самом деле их было три или четыре. Затем мы стряхиваем с себя грезы наяву и возвращаемся к жизни. В неадаптивном сне наяву вы, по сути, теряете реальное время. Ваши внутренние часы просто выключаются, и ты так погружаешься в свои мечты наяву, что ты живешь своей жизнью в своей голове, не имея никакого представления о реальном мире. Это может быть утро и к тому времени, когда что-то вернет тебя к реальности. Вы могли бы смотреть на потемневшее небо и задаваться вопросом «Куда делся день?». Номер два. Чрезвычайно яркие сны наяву. Грезы наяву, совсем как ночные сны. Обычно у них есть эта мягкая грань, пасмурное отношение к ним. Если вы представите себе это, то определенно сможете сказать, что это был сон. Если вы поговорите об этом с кем-нибудь еще, вы можете сказать «Итак, у меня возникла идея, что…». Или «я просто подумал, как было бы здорово, если бы». Неадаптивные сны наяву вспоминаются гораздо ярче, резко и интуитивно. На самом деле они кажутся такими реальными, что их можно принять за воспоминания из реальной жизни. Вот почему это может быть полезно, чтобы иметь что-то еще для резервного копирования, чтобы убедиться, что вы помните, что произошло на самом деле. Например, связанная с этим деятельность или вещественное доказательство, как квитанция. Бонусный совет. Это может помочь вам определить, освещаетесь ли вы газом, или если вам следует усилить свою заботу о себе под руководством вашего врача. Номер три. Живу мечтой наиву вслух. Сядьте поудобнее на секунду и представьте, что бы вы сказали, если бы у вас был шанс столкнуться с вашей любимой знаменитостью. Ты слегка улыбнулся. Может быть, вы приподнимете бровь при этой мысли? Это нормально, и мы держим пари, что было по крайней мере немного забавно представлять это. И теперь ты перестал мечтать наиву. На самом деле, пока вы представляли себе сценарий, ты все еще знал, где находишься на самом деле. Если бы вы были неадаптивны, мечтая на его, кто-то в том же пространстве, что и вы, возможно, я заметил, как вы разговаривали вслух, расхаживание или совершение движений, как будто вы общались с невидимым человеком. Ты был так увлечен этой фантазией, что способность отличать между этим и реальностью все было потеряно. Итак, вы просто начали буквально воплощать свою мечту в жизнь. Номер четыре: Грезы наяву вытесняют ночные сновидения, мы имеем в виду бессонницу. Неадаптивное мечтание наяву может сыграть большую роль в том, что вы не спите. Мечты наяву и фантастические сценарии – стать таким навязчиво захватывающим, что он сохраняет часть вашего мозга, связанную с ним включился и проснулся, вместо того, чтобы дать ему отдохнуть, как обычно бывает перед сном. Что еще хуже, страдающий бессонницей мозг могут возникнуть проблемы с правильным включением регионов, критически важно для способности сосредоточиться и сосредоточьтесь на рабочей памяти. Это еще больше облегчает переход в режим мечтаний наяву, не очень хороший цикл. Улучшение сна может несколько помочь, и есть целые исследования, лаборатории и схемы лечения, это могло бы помочь. Просто загляните в раздел «Гигиена сна». И номер 5. Осознанные грезы наяву. При выходе из обычного сна наяву, как правило, вы даете себе небольшой мысленный толчок, чтобы избавиться от камеры с мягкой фокусировкой в вашей голове. Вы вернулись к скучной рабочей встрече, и вы могли бы быстро прошептать кому-нибудь рядом с вами «М, эм, что только что сказал менеджер, осознав, что на самом деле вы их не слушали за последние 60 секунд. По сути, вы знаете, что мечтаете наяву, и теперь вы вернулись, и ты просто хочешь наверстать упущенное. Неадаптивные мечты наяву – это больше похоже на то, что ты застрял в матрице, и ты не нео, но вы можете быть одним из членов экипажа. Ты знаешь, что ты в грезах наяву, но вы не знаете, как вернуться на связь с оператором, чтобы вернуться к реальному, или ты уже в реале. Что реально, а что нереально, не имеет четкого разделения для неадаптивного мечтателя наяву. Это огорчает, поскольку они просто не уверены, чему они могут доверять. Мечты наяву – это нормально и может удержать нас от чрезмерного напряжения или срыва. Они даже могут быть полезны, помогая нам планировать мероприятия или дать немного сока нашему творчеству. Однако, когда мечты на его становятся плохими, нам нужно обратиться к заботе о себе. Как говорится, проверь себя, прежде чем ты разрушишь себя. И, может быть, иметь профессионал проводит проверку. Замечали ли вы что-нибудь из этого у себя или с другими? Как это повлияло на вас? Мы приветствуем ваши идеи и комментарии. Ваша жизнь не всегда может состоять из кексов и единорогов, но это реально, что делает его гораздо более ценным. Так что перестань мечтать, поставь нам лайк, и мы скоро увидимся! Супер спасибо!